Всем привет, с вами Супер СуперСоник. Дата выхода ходячие вирусы Корейская война будет либо 10 февраля, либо 20. Не судите так строго.